Построить частный жилой дом – это мечта 60% россиян. Мы, как организация, которая работает с материнским капиталом уже 11 лет, смотрим на собственную статистику. Каждый пятый владелец сертификата направляет материнский капитал на строительство. Построить дом на материнский капитал возможно четырьмя способами. Причем способы строительства комбинируются. Самостоятельно, своими силами строительной бригадой, наймете рабочих, напрямую через пенсионный фонд и с привлечением кредитных средств. Основное требование к жилью при строительстве на материнский капитал, дом должен иметь статус ИЖС, индивидуального жилого строения, никаких сараев, дач или гаражей. Способ обналичить номер один. Строим самостоятельно и напрямую через пенсионный фонд. Плюсы. Можно самостоятельно закупать стройматериалы, потихоньку строиться, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Минусы. Пожалуй, самое неудобное – ждать 3 года и получить деньги не все сразу, а частями. Способ обналичить номер 2. Строим через подрядчика и напрямую через пенсионный фонд. Плюсы. Не нужно заморачиваться. Всю грязную работу сделают за вас. Вам останется только контролировать ход строительства. Минусы. Этот способ проще, но ждать 3 года все равно придется. Деньги получаете не вы, а подрядчик. Способ обналичить номер три. Строим через кредитную организацию и через подрядчика. Плюс. Плюсы ⁇ ждать трех лет не нужно. Заключаете договор на строительство с подрядной организацией, оформляете целевой кредит, подрядчик получает деньги, строитесь, а пенсионный фонд погашает кредит. Минусы ⁇ нужно платить строителям. Это дополнительные расходы. Нужно платить по кредиту. Хотя, порой лучше заплатить комиссию, чем по полгода ждать то одну часть. То другую. Способ обналичить номер 4. Строим через кредитную организацию и напрямую. Плюсы. Ждать трех лет не нужно. Как только решите, можете идти оформляться. Минусы. Поскольку распоряжение мат капиталом будет через заем или кредит, то необходимо будет платить комиссию. Можно попасть в руки недобросовестных организаций. Выбирайте проверенные кредитные кооперативы или банки. Как вам наше видео? На самом деле мы два раза в месяц снимаем различные видео о материнском капитале. Подписывайтесь на наш канал и будете в курсе самых последних и свежих новинок. Милости просим!